привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю необычное блюдо это интересный рецепт который я сам придумал для того чтобы поучаствовать в конкурсе сталика франца эко и сергея майорова с сайтом living для того чтобы иметь возможность выиграть обалденнейший приз но об этом немного позже а сейчас я все-таки хочу наконец-то поставить вот, вот этот классный громадный кусок мяса, даже не мясо, а сердце, чтобы оно началось готовиться. Казан уже разогрелся, и я выливаю сюда очень вкусный говяжий бульон. Это фаршированное бычье сердце. Сейчас я его опускаю в бульончик, и пока бульон будет закипать, мы с вами вместе посмотрим, как хорошо, правильно и быстро приготовить фаршированное бычье сердце. Для того, чтобы сердечко получилось мягенькое, я снимаю с него вот эту верхнюю пленочку. Местами пленочка снимается легко, местами кое-где потяжелее. Но результат, конечно, вас очень сильно обрадует, потому что это будет совершенно другой вкус блюда, другая текстура. Пленочку сердечко я уже снял, и теперь я срезаю весь жирок, какой есть на сердце. И разрезаю сердце пополам. Аккуратно, но не до конца. Вот такой красавчик получился. Вот эти все клапана я вырезаю и эту пленочку я тоже вот так аккуратненько поддеваю и тонким-тонким слоем срезаю. По наружной поверхности бычьего сердца идут вот такие сосудики, которые тоже достаточно жесткие, поэтому там я не идут, я их аккуратненько ножом вот так срезаю. Сердечко стало вот такое чистое, идеальное, его же прямо сейчас можно кушать и с этой стороны тоже. Я уже показывал, как быстро я готовлю бычье сердце, буквально 40-50 секунд одновременно с двух сторон и сердечко уже готовое. Но сегодня будет немного другой рецепт, поэтому я тоже зачистил сердечко и теперь я хочу его полностью развернуть. Для этого я беру и вот так аккуратно буду подрезать мякоть сердца, чтобы полностью весь пласт раскрыть. Эта операция похожа на ту, когда мы делаем котлету по-киевски и точно так же раскрываем куриное филе, чтобы туда завернуть фаршик. Вот такое сердце получилось. Я его полностью раскрыл, распластал, и оно везде почти одной толщины, тоненькое и аккуратненькое. Теперь я хочу нафаршировать вот такой самый простой, дешевой свиной щековиной. Здесь есть немножко мяска и немножко сала. Я режу эти части на очень тонкие полосочки и укладываю сюда на свинку. Готовлю пряную смесь для того, чтобы приправить печеночку. Несколько зерен душистого перчика кориандр, немного зеленого перца, черный перчик, а вот здесь обалденный аромат, это кандари, чуть-чуть, щепоточку и маленькую щепотку сладкой паприки. Для того, чтобы пряности легче размалывались в ступке, я смешиваю их с солью. Получившейся пряной смесью... ой какой аромат! Как классно я угадал с пряностями для сердечка. Я так хорошенечко посыпаю сердечко с двух сторон. Здесь и пряности, и соль. Все хорошенечко ложится на мокрое сердце и хорошо прилипает. Сало из щековинки я нарезал тонкими полосочками и снял его со шкурки. Аккуратно формирую в хороший ровный пласт и выкладываю сюда полосочки. Полоски сала и мяса. Когда это все будет готовиться, будет обалденное. Сочное блюдо. А теперь самый волшебный, самый важный компонент. Это грецкие орехи. Я возьму немного грецких орехов и слегка измельчу их в ступке. Я это делаю очень аккуратно, чтобы не выдавить масло из орешков и получилась хорошая крупка. И вот так сверху посыпаю орешки на сердечко и мясо с салом. Теперь аккуратно складываю сердце, заворачиваю его вот в такой аккуратный рулет. Обалденное сердце получилось. Ну что, друзья, пойдем готовить. Говяжий бульончик уже закипел. Я сделал огонь в очаге на самый минимум для того, чтобы сердечко еле-еле в бульончике дышало. Это очень важное условие. И теперь я добавляю сюда несколько сушеных острых перчиков. У меня перчики разных сортов и, конечно же, у них будет очень разный аромат. Самое важное, добавить именно не свежий острый перчик, а сушный, потому что тогда остроты будет намного меньше, но будет намного более яркий аромат само, самого острого перца. И немного лавровых листиков. Я накрываю говяжье сердце вот такой крышкой, для того, чтобы оттуда не выходил никакой пар. А сверху накрываю крышкой от казана. Каждые 10 минут я буду сердечко переворачивать, потому что оно не полностью бульончики. Я хочу, чтобы сердечко именно припускалось, чтобы бульон стал еще более насыщенным и весь вкус и аромат сердца остался в мясе. Шедевр из бычьего сердца варится уже целый час. Сейчас самое время посолить и добавить еще коренья. Луковички, морковка. Теперь важный компонент это мм, какой аромат хвостики петрушки это обязательно потому что именно так хвостики петрушки лучок морковка дадут обалденнейший хороший вкус и аромат готовому блюду бесподобно еще минимум полчасика это будет не просто блюдо это будет не просто шедевр который, который я обычно всегда готовлю это будет мое конкурсное блюдо на конкурс сталика франца Эка и сергея майорова Бычье сердце – это символ силы, мужества, целеустремленности. Поэтому я готовлю бычье сердце. Это по-настоящему мужское блюдо с характером, хорошее, крепкое и насыщенное. Мои блюда всегда получаются очень вкусными, потому что я вкладываю туда всю свою любовь, всю свою энергию и доброту. И я очень люблю готовить для своих любимых и близких. У меня есть хорошая маленькая кошечка она очень любит разные вкусности и она просто обожает когда я и угощаю или фруктами или овощами которые были сварены вместе с мяском. и поэтому сейчас у меня для нее сюрприз я именно для своей кошечки вот сюда в бульончик добавлю несколько очень вкусных вот таких красивых крупных сливок сливки дадут еще необходимую сладость и легкую кислинку самому бульончику. А моя кошечка будет на седьмом небе от восторга, потому что это именно ее любимое блюдо. И одновременно, конечно же, я переверну сердечко. Сердечко уже приготовилось. Оно варилось где-то час-час двадцать. Бульончик то закипал немножко, то огонь под казаном стихал, поэтому вот такое оно стало маленькое, сейчас несколько минуточек, сами сливки прогреются, обогатят сам бульон и мяско-сердечко своим ароматом и начнем пробовать. Очаг под казаном я уже выключил, это для кошечки, а вот это красивое большое бычье сердце, это для меня. Вот это блюдо, это бычье сердце я приготовил на конкурс Сталика, Франца Эка и Сергея Майорова. Это почти красное мясо и, конечно же, сюда прекрасно подойдет хорошее красное сухое вино. А вот здесь пшеничный дистиллят. Это хороший крепкий мужской напиток крепостью 45 градусов. Я возьму, выберу себе хороший крепкий пшеничный дистиллят. А вот это красное сухое вино я предложу своей кошечке, а также ей будут хорошие вкусные сливки в бульоне из сердца. Кошечка, кс -кс -кс -кс. иди сюда, кошечка. Посмотри, какую вкуснотищу я приготовил для тебя. Я готовил с любовью для того, чтобы понравилось именно тебе. Это сливки, это фаршированное сердце с орехами и еще очень вкусная начинка. Фаршированное сердце получилось обалденное, с характерной ему текстурой, такое и упругое, и очень мягкое одновременно. Орешки и сало с мясом добавляют ему нежный контраста текстур, особенно орешек. Бульон, в котором варилось сердечко, я еще сейчас немножко загущаю, чтобы он стал хорошим соусом. И теперь я поливаю это сердечко этим соусом и будет очень вкусно. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, поддержите меня в этом конкурсе. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех моих новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.